пули танки грохотали танкисты шли в последний бой ну как вам такая версия предпраздничного так сказать оформление нашего приложения небольшие такие изменения если тема понравится можно в принципе ее дальше продолжить переоформить все иконки картинки по 23 февраля ну и, в принципе, даже можно озвучку тоже сделать, какую-либо такую военно-патриотическую. Предлагайте свои идеи в комментариях. Всем спасибо, всем пока.